Здравствуйте, вы на канале AlterRR. Сегодня мы хотим вам представить несколько климатических систем, которые мы реализовали в доме общей площадью 550 квадратных метров в поселке Гастомер. И особенно важно, мы увидим, как эти системы сочетаются с интерьером этого дома. Первая система, которую мы хотим вам рассказать, это система вентиляции. Она связана также с системой кондиционирования, то есть дополнительно эта вторая система еще здесь будет представлена. Но по вентиляции хотим сказать, что у нас есть зонирование на две зоны. Это первый и второй этаж. Первый этаж нам значительно больше, и здесь рассчитана вентиляционная установка, которая развивает 500 метров кубических в час. На втором этаже у нас представлена вентиляционная установка, которая работает на 320 метров кубических, там площадь поменьше. Мы действуем по слаженной схеме, это подача воздуха в чистые помещения, то есть свежий очищенный воздух попадает в зону, например, гостиной, где отдыхают люди. Также он распределен по помещениям, это спальни и еще здесь есть мастерская, в которой будут заниматься дети. В дальнейшем воздух. Забирается, то есть существует вытяжка, конечно же, и она осуществляется также нашей вентиляционной установкой, которая с рекуперацией тепла, и мы забираем воздух из более технических зон. Это зона санузла, это гардеробные и другие помещения, например, прачечная, где также существует вытяжка. Воздух мы распределяем... В этих помещениях, то есть чистых помещениях, с помощью линейных щелевых диффузоров Model Look, это испанский производитель. Здесь щелевые диффузоры встроенного типа, то есть они встраиваются в потолок и вы видите просто аккуратные щели черного цвета, в данном случае заказчик определился именно с черным цветом. Нужно сказать, что именно в этом помещении здесь нужно очень много воздуха, сюда работает также канальный кондиционер, который охлаждает его. И мы видим здесь 40-миллиметровые щели в два ряда для именно для распределения такого количества воздуха хотим добавить что не во всех зонах существует кондиционирование в данном доме так как это пожелание заказчика. и в тех зонах где его нет там используются 20 миллиметровые щелевые диффузоры вы сможете их увидеть также в этом видео вентиляционную установку на первом этаже мы разместили в шкафу купе в данном случае вы можете видеть как она расположилась в этом помещении также в помещении прачечной мы удачно расположили канальный кондиционер, который работает на зону кухни. В данном случае мы видим люк, который э, необходим для доступа к этому оборудованию. Также на втором этаже существует система вентиляции, о которой мы уже сказали. И мы видим, что помещение гардеробное, это помещение гардеробное, мы расположили вентиляционную установку на 320 кубов. Теперь мы хотим сказать два слова о системе отопления. В данном случае в доме мы реализовали систему на базе теплых полов. Теплые полы у нас выполнены с помощью системы УПАНОР с их трубами PEX-A. Здесь мы также можем видеть, что есть шкаф-купе, в котором у нас встроены э, распределительные глебенки для теплых полов. Кроме теплых полов, на данном объекте существует радиаторный контур, который представлен радиаторами чарльстон от компании Zender. Также в большой гостиной здесь под окном мы расположили конвектор с естественной циркуляцией воздуха. А теперь мы хотим вам показать, что же у нас расположилось в топочной. Итак, в топочной вы можете видеть газовый котел от компании Висман на 49 кВт. Нужно сказать, что это большая мощность. Она необходима также для нагрева бассейна, который расположен у нас в той части дома. Газовый котел отдает тепло аккумулятору тепла и в дальнейшем с него идет распределение тепла по всем необходимым системам. Это теплый пол в доме, теплый пол в бассейне. Кроме теплых полов, вы помните, мы говорили о радиаторном контуре. В данном случае вот эта насосная группа работает на наши радиаторы и конвектор. В дальнейшем мы видим, что на аккумуляторе тепла повешена станция приготовления горячей воды. Станция приготовления горячей воды сейчас развивает более 35 литров в минуту, то есть обеспечивает необходимый расход на все санузлы, где есть потребление горячей воды. Также за аккумулятором тепла у нас находятся насосы, а именно первый из них это насос, который работает на теплообменник бассейна, и он отдает необходимое количество тепла и температуру для обеспечения нагрева бассейна. И кроме того, есть второй насос, который обеспечивает подачу тепла на осушитель воздуха. Там у нас комбинированная система, которая обеспечивает не только осушение, но и подачу свежего воздуха снаружи. А на этот объем воздуха, который мы забираем снаружи и подаем в помещение бассейна, также нужно подать определенное количество тепла, чтобы его нагреть в зимнюю пору. Кроме представленных систем, которые вы уже увидели, у нас есть еще одна система – это водоочистка для дома. Она состоит конструктивно из двух частей. Это два баллона. Первый из них – это общая система водоочистки, а вторая – удаляет запахи с воды. Сейчас топочная в нормальном рабочем режиме, работает газовый котел, идет потребление горячей воды, но она еще не завершена, потому что в будущем здесь планируется добавка теплового насоса в воздух-вода на 16 кВт, а также добавка солнечной станции на базе солнечных коллекторов от компании Wisman. На этом видео наше подошло к концу. Спасибо, что были с нами и хотим сказать, что в дальнейшем у нас будет много интересных объектов. Сейчас вы можете поставить комментарий под этим видео, если вас заинтересовала одна из систем представленных. А также не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки и до скорых встреч!